Здравствуйте, на связи Елена Феоктистова и Центр финансовой культуры. Сегодня поговорим с вами о родителях, взрослых детях и об имуществе. Почему у меня такая тема возникла? Дело в том, что очень многие читатели нашей рассылки присылают в ответ просьбы разрешить ситуацию, выступить так называемым судьей, что же делать, как, как быть. Одна из читательниц обратилась за помощью, то что она дала детям в долг для ремонта их квартиры. Ну, дети радостно квартиру отремонтировали, и уже родился ребенок, и как-то не стремятся возвращать этот свой долг. А ей вроде и неудобно из них спрашивать. И когда она намекнула, дети почему-то возмутились, и произошел небольшой семейный конфликт на эту тему. Что... О чем нам это говорит, друзья мои? О том, что часто меня обвиняют в меркантильности, говорят о том, что Елена, вы все время рекомендуете договоры подписывать плуть, э, там со своим супругом, с родителями, с детьми, с родственниками, с друзьями и так далее. К сожалению, да. Я действительно считаю о том, что когда у нас есть договоренность, мы с вами можем знать, на каких условиях те или иные деньги к нам поступили и на каких условиях нам надо возвращать. В этой истории ситуация разрешилась следующим образом. Когда родители поговорили с детьми, выяснили о том, что до этого они очень часто давали детям деньги. И тоже под таким же соусом. Родители, дайте в долг. Да, конечно, держи. А когда дети приходили поначалу их возвращать эти деньги, то родители их не принимали. И впоследствии у детей сложилось четкое ощущение, что им деньги эти дарятся. И когда они в очередной раз обратились за помощью к родителям для того, чтобы сделать ремонт в квартире, Дети были уверены, что родители им деньги эти подарили. А родители ждали возврата. Во избежание таких конфликтов обязательно подписывайте документы. Стоит определиться, вы все-таки даете в долг или вы все-таки дарите эти деньги. Конечно, я не настаиваю, чтобы вы это делали постоянно. Очень важный момент. Если в вашей семье... Вы точно знаете, что родители попросят у вас денег, и вы никогда в жизни их обратно не примете, то тогда обозначьте это просто как подарок. То же самое для родителей. Если вы знаете о том, что когда дети у вас попросят денег и начнут вам их возвращать, вы их обратно не примете, то обозначьте это как подарок. Если же вы знаете, что вам эти деньги нужны, обязательно подпишите какую-то бумажку или просто в устной форме договоритесь о сроках возврата. Не вернешь, когда сможешь, а давай договоримся, что ты мне вернешь. Через год эти деньги. Или давай договоримся, что ты мне их вернешь через два года или через три. Таким образом, ни у одной из сторон не будет конфликта интересов. Вы будете понимать, на каких условиях вы договорились. Ну и, конечно, если вы живете вместе с взрослыми детьми или взрослые дети живут вместе с родителями, я вам рекомендую вести отдельный бюджет. Лучше начать создавать свою материальную базу и свою стабильную основу, а не зависеть от родителей. Иначе конфликты будут, к сожалению, неизбежны. Об этих и других советах читайте в нашей рассылке. А если не на? Ну, обязательно подписывайтесь на сайте fincult.ru или в группе ВКонтакте Центра финансовой культуры.